Привет, дорогие друзья, вы на канале Крана Сил, и сегодня мы будем играть в интересную игру, которая называется Майнкрафт. Ну а перед тем, как я покажу, как построить вот эти вот постройки, пожалуйста, отблагодарите меня с лайком, или разорчите своим дизлайком, потому что все оценки для, для меня очень и очень нужны. Ну а мы тут будем, значит, постраивать, какой постраивать, строить вот эти вот постройки, как вы видите, они не сложные на самом деле. Я сейчас хочу сказать, то, что вот одна из этих построек, а именно лифт, он работает до версии 1.10, вроде как сейчас. Вот. У меня версия 1.9.4. с текстурпаком Фейфу. Вот, давайте-ка посмотрим первую постройку. Это у нас две рычаг, точнее, кнопка рычаг. Тудумс. Тудумс. То есть... Кнопка действует как рычаг. Видите? Лифт. В принципе, вот. Давайте-ка сначала построим лифт, а потом уже вот эту вот простую постройку нам понадобится. Вот эти вот вещи. Да, все, ничего не забыл, надеюсь. <св�н> <св�н> <especialmente> Для начала возьмем какой-то размер за основу. У меня это будет, например, три этажа. То есть каждый этаж это три бока. И теперь вот, на первом этаже через блок удаляем. И здесь ставим вот сюда. Здесь через два так. Раз, два. Через два. Здесь уже не надо. Все. Вот что у нас получилось. И теперь берем поршни и ставим их сюда. Берем redстоун ставим сюда и берем кнопочку и ставим вот сюда, все. Лифт, который у нас будет поднимать наверх, готов. Можно здесь сделать вот такой вот потолочек. Давайте-ка теперь построим вот такую вот постройку. Она будет примерно похожа. Вот так вот делаем. Только здесь уже на третьем этаже вот так вот. Значит, сейчас все объясню. Какие вот эти вот выпады должны быть для кнопки? Вот такие вот. В принципе, думаю, понятно. На них ставим кнопку. Берем поршень. И уже его ставим следующий. Вот так вот. Все. У нас получилось немножечко поршней. И теперь здесь уже сложнее берем. И вот сюда ставим блок. Раз, два, то есть три блока сюда, три блока тоже, раз, два, три, все. Здесь убираем его. И в принципе здесь вот так вот, все, готово. Ставим сюда повторитель. Все, вот. И все, что нам осталось, здесь просто поставить блоки вот так вот. Без них, ну именно вот в этом вот, и в этом месте ничего не будет работать. И все. можно здесь опять же вот эту день поставить и вверх-вниз. Опять же говорю то, что это по сути работает только до 1.10 или 1.9 такой вот двери. Сейчас то, что нам все тоже сам понадобится, У меня нам нужен уже липкий поршень и блок от стола еще. все Это не обязательно, это у вас типа будет стенка. Ой, стенка, И вот. Это у нас блок, на котором будет находиться, находиться кнопка, от него отводим вот так вот пылинку. Так вот, ставим блок поршня. Берем сюда. Ставим здесь повторитель внимание без задержки. И выводим все вот так. Все. Механизм готов. Единственное, что нам осталось, это вот отсюда. Сейчас даже покажу, от какой точки. Вот отсюда провести сигнал до двери или куда вы хотите. Например, я хочу сделать свет. Обязательно это сделаем с повторителем для того, чтобы он не реверсировался. Здесь тоже рекомендую взять повторитель. Потому что реверсация сигнала всегда была очень плохим знаком. И вот что у нас получилось? Вырубаем и вырубаем свет. Вот так вот. Также можно запитать, хоть командные блоки какие-то. Вы сами придумайте. Я хочу вам сказать, что я на этом прощаюсь. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, вообще все делайте, что вам нужно. Вот эту турецкую брехню. И всем удачи, и всем пока.